Всем привет ребята, подписчики, вы на канале Playtay Film Company И сегодня я буду делать обзор на свой телефон Ведь мои соседи, живущие здесь, рядом со мной Мои соседи, Никитос, Влад, Вика, Игнат Много кто может мне попросить сделать что-то новое, а я сразу могу сделать сразу Например, они могут попросить сделать обзор своего телефона, как, какой-то телефон, там это все. Так что, чтобы вы меня сразу не уговаривали, если вы смотрите это видео. Так что, если вы меня, чтобы вы меня сразу не уговаривали, я сразу сделаю обзор на этот на телефон. Вот. вот. так. Кстати, я сразу сообщу, что у меня как раз набираются новые обороты на моем канале. И я как раз тоже на Одноклассниках. Ведь у меня новое обновление по моим всем роликам на YouTube. Вот. Впрочем, мне меньше слов ближе к делу. Поехали. Как видели, вот этот самый телефон. Такой вот Nokia. Правда, тут, тут трещина образовалась. Вот, смотрите, вот самая Nokia. 130 такая вот кнопочная. Правда, он, конечно, тут без камеры. Вот, этот вот, вот, смотрите. Вот он сам телефон. Тут время, дата. Вот. Я тут обозначаю это. Да, да? что, тут не видно. Вот эти Сообщения, контакты. Как у всех телефонов. Crossy Road. Разные игры, которые, которые можно найти. Вот это. Да и к тому же вот тут вот есть. и конечно, контакты показывать не буду, потому что ж, я не могу этого. Такие часы, мелодии, настройки. Фонарик это если, как бы, если нужно нажимать, нужно нажимать, как бы, либо вот так вот. Это не то нажал. Либо вот так вот надо включать его. Либо включать его при помощи вот так. Нажимая на вот эту верхнюю клавишу. Вот так. Получается вот такой вот этот. Вот. Дальше. Дальше актив. Это вот тут вот, вот, точно так же как в меню. Вот это разное. Даже есть еще тот самый еще календарь. Нет, это калькулятор. Еще и календарь есть. Где-то здесь неважно, вот и собственно вот, змей, вот змейка игра такая, вот тут можно играть вот так вот, которая это, кстати, змейка это одна из игр, которую придумала только корпорация Microsoft там и Nokia, которая придумана специально такая игра, такая, те кто либо кому-то скучно, вот это все ну, понятно. Кроме, это Doodle Jump там типа такой ли sky такая вот это видите очень яркий экран такой видите Doodle Jump такой вот такая вот чепушечка. Такая. Цепленок. Это кроссироу это такая вот. Это такая бродилка такая. вот Которая даже есть в разных таких местах. Вот тут можно играть и проигрывать. Вот. Впрочем, мы не будем тянуть. Ну и NTS-сервис. Это как обычно ну, собственно, он, да, конечно, это вот такой вот телефон, вот, собственно, вот так. вот такой у меня обзор моего телефона. и, впрочем, смотрите, конечно, следующее видео. впрочем, ставьте лайки, лайк, лайк, лайк, лайк, лайк, лайк. подписывайтесь на канал, ставьте, оставляйте комментарии. и, впрочем, я жду ваших репостов, комментариев. и, собственно, новое видео уже на подходе. и смотрите, это, это прошлое видео, то есть новое видео. и другие ролики, ну, ти посмотреть. вот в общем, пока.